У человека есть три центра. Это ментальный центр, то есть то, что мы осознаем, наши мысли, идеи и тому подобные вещи, сознание. Да? Эмоциональный центр – это то, что мы чувствуем те эмоции, которые нас захлестывают. И часто именно туда показывают люди, когда говорят о тех эмоциях, которые хотелось бы пережить, но не смогли. И есть еще телесный центр, который находится ниже, но тело – это все мы, наша оболочка, поэтому ощущения в теле – это все ощущения, которые действительно есть в теле. Так вот, когда обстановка, ситуация таковы, что эмоции зашкаливают, страхи, тревоги, какие-то чувства вины, еще какие-то негативные эмоции, и вообще негатив – это обычно какие-то переживания, да, то имеет смысл, и мы это видим практически повсюду, спуститься с эмоционального уровня на телесный, то есть заняться телом. Что самое простое? Самое простое – это базовые компоненты, то есть это еда и сон. Очень много людей, когда получили, во-первых, возможность не ходить на работу, а во-вторых, возможность не выходить вообще из дома, стали спать и высыпаться. Хотя не уверена, что именно в этом состоянии легко выспаться, но сна действительно у людей стало больше. Это раз. Второе – это еда. Причем кто-то стал кушать больше. Мы знаем, что люди некоторые заедают свои нервы, страх и тому подобные вещи. Кто-то стал кушать меньше. Если мы посмотрим соцсети, то основная масса людей выкладывают две ипостаси. Кто-то готовит с детьми, с, сам какие-то вкусняшки, какие-то блюда и тому подобные вещи. То есть тоже что питает тело. А кто-то занимается спортом, тренажеры, какие-то занятия, йога, еще что-то, какие-то техники и тому подобные вещи, которые тоже благословно влияют на тело. Что можно предпринять и для чего это делается? Это делается для того, чтобы снизить так называемые гнет эмоций. Потому что вы сами представляете, что на эмоциональном фоне можно сделать. И те решения, которые вы примете, руководствуясь эмоциями, а тем более негативными, их последствия иногда трудно переоценить. Давайте начнем с того, что тюрьмы полны людьми, которые на эмоциях принимали неверные решения. А для чего опускаемся с эмоционального уровня на телесный? Нам нужно, нужен ресурс телесного центра. А ресурс телесного центра – это сила и энергия. Зачем нам сила и зачем нам энергия? Конечно, у каждого свой ответ на данный вопрос, но я поделюсь своим. Нам нужна сила для того, чтобы выстоять, нам нужна сила для того, чтобы выжить, и энергия нужна именно для этого, чтобы противостоять тому, что нас ждет, чтобы противостоять тому, чего мы же, собственно говоря, и боимся, чтобы противостоять тому, что происходит сейчас во всем мире. И чтобы наша психика, третий наш уровень, осталась здоровой. И тогда, набравшись силы, набравшись энергии, мы можем уже либо преодолеть сразу отсюда сюда, в третий наш уровень, либо пойти другим путем как раз таки из осознания, из ментального центра принимать решения, которые вам помогут в данной ситуации. Эмоции никогда не были хорошим советчиком, но они были хорошим барометром. Они существуют для того, чтобы мы могли осознать, нам страшно, мы переживаем. А что же с этим делать? И как нам с этим жить? Для этого нам и нужны эмоции, а не для того, чтобы из эмоций принимать решения. Нет, конечно. Для того, чтобы снизить эмоциональные, эмоциональные свои фоны, существует несколько народных рецептов. Очень хорошо снимает тревогу любая вода с пузырьками. Помните, шампанское – это напиток праздников. Но помимо шампанского прекрасно подойдет пиво, прекрасно подойдет э, лимонад, э, ситро и различные шипучки. Возможно, именно этим и обоснован их, их популярность и приоритет. Следующий момент – это выпечка. Самое удивительное, что э, если мы помним народные традиции, то на похороны обычно что-то пекут. И мы э, ассоциируем это прямо. То есть печаль, выпечка и тому подобные вещи. Оказывается, тесто прекрасно забирает различные негативные эмоции. И именно забирает. То есть, если вы видите те видео, которые выкладываются в соцсеть, большая часть из них это именно выпечка. Когда человек печет и когда он очень эмоциональный, именно у таких людей хорошо получаются пончики, оладушки и тому подобного рода вещи. Если человек менее эмоционально подвержен переживаниям, у него постоянная проблема. Оладики очень плоские. Также для преодоления тревожности очень хорошо помогает любое... Действия руками, то есть это может быть рисование, лепка, вязание, любое хобби, которое предполагает что-либо делать руками, оригами, пазлы, что-либо еще, то есть все, что позволяет что-либо держать, что-либо крутить и тому подобные вещи, вот. Точно так же физические упражнения. Действительно, да, любые физические упражнения, какими бы они простыми не были, какими бы сложными не были, это могут быть и йоги, это может быть и зарядка, и какие-то другие упражнения, они действительно помогают в снятии эмоционального напряжения. Есть еще несколько психологических моментов, психологических советов. И где-то здесь есть у меня видео по этому поводу, но повторюсь. Самый простой это взять лист бумаги и в технике, как я называю, каля-маля, вы... Как вы передаете негатив в бумагу. Можете с эмоциями давить на эту бумагу, можете без, можете штриховать. То есть как угодно выливаете свой негатив на бумагу. Когда вы это сделаете, здесь становится легче. Бумагу можно либо сжечь, либо порвать, либо просто скомкать и выкинуть. А есть еще очень хороший способ справиться с негативом. И я его применяла в более серьезных ситуациях, когда негатив уже очень серьезно накрывает. И в этот момент у нас как бы негативные мысли ходят... Видите мои жесты, да, как бы ты зациклен на негативных мыслях с утра до вечера, и такое ощущение, что ты думаешь только одну и ту же мысль. Если ты ловишь себя на ней, то ты понимаешь, что ты ничем не можешь заниматься, ничего не можешь делать, у тебя какие-то навязчивые мысли в голове, которые крутятся с утра до вечера. В таких ситуациях мы говорим себе простую фразу «Я закончила». Если через минуту мы себя ловим снова на этой мысли, ничего страшного. Я закончила. И вы видите, как меняется мой тон. То есть я пытаюсь как бы командовать собой и объяснять себе... Угу, приоритет все таки здесь. Объяснять себе, что я закончила. Мой период в жизни был достаточно сложен, когда я применяла эту технику, и я не могла прийти в себя уже не первый месяц. Данная техника мне помогла меньше, чем за неделю. Сейчас я ее применяю гораздо проще, в более простых ситуациях. Например, мне хватает из офиса дойти до дома, это в течение 10-15 минут. И если я понимаю, что я в голове прокручиваю консультацию, то я говорю себе несколько раз, я закончила. И в итоге, придя домой, я действительно закончила, и я уже не прокручиваю ситуацию в голове. Если вы мужчина, значит, вы говорите себе Я закончил. Эта техника предполагает гендерные различия. Есть еще отличная техника, мне она очень нравится. Она называется хапона-пона. В различных ипостасях ее можно встретить, но смысл в чем? Смысл в очищении. То есть мы очищаемся от негативных и дурных мыслей, эмоций, состояний и тому подобных вещей. Когда мы что-то чувствуем или ощущаем, то мы говорим этому чувству или ощущению всего-навсего четыре фразы. «Я люблю тебя», «Прости меня», «Мне жаль», «Спасибо тебе». А это можно говорить скороговоркой «Я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя, я люблю тебя», и так далее. Можно говорить что-то одно, что получается. «М -м, «Возможно, это будет мне жаль, возможно, это будет прости меня, прости меня, прости меня, прости меня, прости меня». Мы говорим то, что мы можем сказать. Не всегда мы можем сказать все четыре фразы, не всегда мы можем в одинаковом контексте сказать все четыре фразы. Иногда можем сказать что-то одно. Возможно, при практике, а делается она не один раз, как вы уже поняли, и к счастью, это говорится все про себя, то у вас как раз-таки возникнет возможность и желание сказать все эти четыре фразы. Говорятся они в любом порядке, в любой возможности и тому подобные вещи, ваши Ориентир – это то состояние, в котором вы находитесь. Если вам становится легче, либо проходит то, тот негатив, с которым вы работали, значит, с ним можно больше не работать. Если оно еще остается, то продолжаете это делать. Это можно делать в один день, можно в несколько. Если честно, я эту технику применяю на протяжении многих лет. Я не помню, каждый день я ее использую или нет, но она мне очень нравится. И я называю эти фразы гармонизирующие пространство. Есть книга, которая так и называется «Хаопонапона». Ее можно прочитать из всего, что я видела по этой теме. Это самый лучший вариант автора. Честно не помню, но это не русский автор. По поводу еще снижения эмоций очень хорошо работает вода. Да, не только еда, но и вода. И самый простой способ это помыть руки холодной водой. С мылом или без мыла уже решать вам, но холодная вода, она как бы смывает негативную Энергию. И вообще есть такая поговорка в любой неясной ситуации «мойте руки». То есть очень часто э, все думают, что массажисты моют руки в качестве дезинфекции. И возможно это скорее всего тоже так. Но когда вы моете руки, помните поговорку «я умываю руки», да то есть я что-то закончил или я ухожу отсюда. Таким образом лю люди, которые в профессии работают с людьми, После клиента каждого моют руки, как бы это является законченным актом. Поэтому, когда вы моете руки, почему-то рекомендуется про холодную воду. Возможно, это не имеет значения, возможно, имеет, смотрите, как вам это будет удобно. Но, когда люди моют руки... Особенно, когда они думают о том негативе. Помните, как мы выливали на бумагу негатив? Точно так же вместе с водой. Представьте, что у вас с рук как бы уходит та грязь, тот негатив, который у вас имеется. На сегодня, наверное, все. Если кто-то знает еще какие-то методы, техники, которые позволяют справиться с эмоциями, я рада буду их почитать в комментариях. И делитесь этим видео с друзьями и близкими, потому что сейчас нам всем очень непросто.